Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный, и сегодня я приветствую вас на моем канале. Да, давно вы меня тут не видели, М -м, целый месяц я выпускал, только за месяц выпустил 4 видео, когда должен, мог бы и больше, 8-10 видео. Ну и ладно, в этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в мой Дискорд сервер. Если что, ссылка на него есть в описании, можете еще позадать вопросы. Я очищу вот тот лист, который нужен будет нам, я его очищу, и вы туда еще можете позадавать несколько вопросов. На это видео я набрал просто из тех вопросов, было, я все адекватные, хорошие взял. Да, у нас тут ровно 17 вопросов есть, ну и я буду на них отвечать, расскажу все, что тут просит меня рассказать, да, отвечу на все. Ну что, давайте начнем. Ну и что я могу сказать? Наш первый опрос приходит нам от Кузи. Эээ, он спрашивает нас, когда будут роли на сервере? Сразу скажу, это уже вопрос задавался в первый, наверное, день, когда я хотел снимать вообще очень давно, но решил только сегодня записать, да? Вы, может быть, я думал, что будет больше вопросов, но мало кто набрал. Какие-то еще вопросов, да? Ну и вот, когда будут роли на сервере? Роли на сервере будут уже в ближайшее время, но... В ближайшее время я выдаю роли ФСБ, выдаю роли, ФСБ, выдаю роли просто обычным ФСБ, и главарю и ФСБ и, там, и мэром Насчет модераторов, там будет, наверное, будет пересматриваться варианты модераторов Может из этих всех, кто в списке был, может 2-3 человека останется только оттуда полностью Но все остальные уберутся Давайте перейдем на следующий вопрос. Следующий вопрос нам пришел от э, Хизари. Он, конечно, уже вышел с нашего Дискорда. Я не знаю, за почему, Ну и ладно. А вопрос от него, когда будет тест на 1.16? Это уже старый вопрос. 1.16.1 мы уже перешли на нее. У нас у всех все, как думаю, нормально, как я знаю, работает. Даже у тех, у кого слабые компы, также все идеально работает. Вот э, если у меня... 1.14 может если полностью стоять, может 120 фп, ну там 60, ну и того, что у меня слабый такой компухтер, да, компудахтер. Ну, если я, конечно, себе, я думаю, может в ближайшее время я уже начну обновлять себе плюс. Третий вопрос у нас от я крутой. это Артук, сразу же переведу, да, все скрины вопросы вы видите у себя на экранах, да. От него такой вопрос. Когда будет перестройка спавна в аду и перестройка спавна в обычном мире? Значит, перестройка спав на воду, именно если мы имеем в виду сейчас 1.16, она будет в течение этой всей недели. В ближайшую неделю, там, наверное, сколько? Несколько. Ну, в ближайшие несколько недель-месяц мы будем уже перестроить полностью спаван в воду. Перестроиться с перестроиться полностью, перестроиться полностью спаван в воду. Обычно спавн мы уже перестроили за несколько дней спокойно быстро все перестроили все добыли уже поэтому мы сейчас добываем ресурсы по нашим подсчетам у нас все идеально получается потому что там слишком я думал так много надо будет а там оказалось очень мало что нам надо быть, да ну и вот обычный спавн в обычном мире уже перестроен что я не знаю как некоторым может нравится некоторым не нравится но мне он нравится потому что раньше вообще по, сразу скажу раньше вообще должно было как быть Спаван это там был бы маяк стоял посередине, да. И вы бы просто бы, как вам сказать, это правильно, просто вы спали в маяке, и, и там был бы уже главный город. Там бы суд, все мэрии и так далее. А сейчас мы потом когда-то решили уже, наверное, до перехода за неделю, до перехода, мы решили, что спавн это будет просто какая-то закрытая территория, которую просто ты там спавнишь, и все. И дальше разбегаетесь в любую сторону. Да, маленькое отступление от видео. Важная информация, что теперь на наш сервер невозможно никак больше пока что попасть. Почему? Потому что есть некоторые люди, из-за которых нам пришлось это сделать. Есть проблемы, да, которые мы должны решить. Поэтому в ближайшие три месяца на наш сервер никак нет, вариан ну, нет варианта попасть. И уже просто ждите, либо можете уходить. Потому что максимум через три месяца мы сможем уже добавлять всех. Извиняюсь, да? Просто могу чуть забыть там по-английски. Меня бываем. Ну, сколько мы уже не учили английский? Получается, третий месяц уже пошел, да? Ребят, поздравляю всех, конечно, с августом, да? То, что в школу, конечно, уже надо идти, будет в ближайший месяц, да? Плохо, да? Ну и вот, от него вопрос. Когда я тебе смогу улучшить сервер? Если ты про сервер Discord, как я понимаю, то... Если ты пройдешь только набор на модераторов. Сразу скажу, набор на модерацию будет тогда, когда я захочу. Не надо мне спрашивать, дети, когда будет набор на модераторов, когда будет набор на модераторов. Я тогда просто не буду на ваши вопросы -таки уже отвечать. Потому что я захочу, сделаю, захочу, не буду делать. Потому что мне пока что своих, кто у меня есть модераторы, хоть младше, хоть старший, но уже хватает. Плюсом, у модераторов нет такого права, чтобы как-то улучшать сервер. У них нет права администратора, да? Это только у администратора. Администратором стать очень сложно, потому что я буду, ну, максимум администратор, в администраторство, но я не помню даже этого. Есть оно у них или нету. Ну, русским языком даже если было бы, то там бы вообще, там такой отбор был бы, что ты бы умер. Русским языком там можно умереть просто, да? Просто я бы там. Дальше от него же вопрос. Э, чем я могу тебе помочь в чем я не знаю в чем ты мне можешь помочь именно по какой форме ты мне можешь помочь да? Ну, сервера майнкрафт надо... не сервер майнкрафт сразу я говорю я все сам делаю да я никому его не доверяю даже хосту доступ никому, ни у кого нету только у меня поэтому даже сервер я никому не доверяю вот также следующий вопрос, шестой уже вопрос у нас, ребят, идет. Также от него какие планы на сервер, да? Какая, какие планы у нас на сервер? Э, мы его продолжаем все-таки с вами развивать, да? Мы не стоим на месте, мы развиваем. Скоро будут, наверное, до конца года может откроются еще несколько проектов, с, связанные с Дирмом. Будет проект Дирмини будет проект Дирм Креатив. Я сразу же вам объясню, я на стримах уже это все объяснял, но объясню еще раз вам. Значит, в э, чем приколы Дирма? Дирм это наш сервер основной будет, да, он перейдет в это время на лицензию, потому что уже в ближайшее время будет, наверное, переход на лицензию, но, если вдруг опять, повторяю, опять, э, может даже уже в сотый раз, не спрашивайте у меня, пожалуйста, как Дай мне лицензию. Все было сказано в одном отдельном видеоролике. Если я не забуду, я оставлю ссылку на этот видеоролик в описании. Вот переходите после просмотра этого видео и смотрите этот э, видеоролик. Там все рассказано, кто получит. Если вдруг кому-то лень смотреть, русским языком получает э, те, у кого основных нету. У основных, да, это те, кто основные, это те, кто зашел до 1 июня. Там на сервере уже был, на нашем сервере. Ну, больше уже, можно сказать, если 2-3 сезона, они уже с нами, да. И получают те, кто с хорошие люди, просто они никак, они какую-то хрень не творят русским языком, да. Просто спокойно играют. Они не творят никакую хрень, там, не строят просто какую-то хрень, да, без разрешения и так далее. Это все будет считаться, да, и, и обговариваться. Сразу говорю, там будет какой-то определенный. ну, не бюджет, ну, и бюджет будет, и количество лицензий. Поэтому все точно не попадут. Я сразу же говорю, не обижайтесь, но все равно мы же потом будем это все делать. И для них специально будет открыт э, для тех, кто вдруг не попадет, будет открыт Dir Mini. Что это такое? Это будет э, также сервер, но он будет, наверное, не лицензионный. Я пока что думаю, да. В чем прикол его будет? Э, прикол Dir Mini, вы также там будете развиваться, строить. Я также там буду играть. Заходить хоть раз в сутки, но буду хоть что-то смотреть. Но там же я буду приходить на, как оно говорится, на обходы. буду все обходы проводить я именно. Раз, наверное, в 2-3 недели у нас будет обход там. И здесь, наверное, Дирм обычно будет также раз в 3 недели обходы, да, чтобы мы посмотрели хотя бы, что творится. На Дирм мини вы вот также сможете просто спокойно попасть. Наверное, все будет за теперь полностью по лицензии, не по лицензии, а по заявкам. Поэтому бан за такое, поэтому мы сделаем скоро, в ближайшее время, наверное, сайт, я уже начну разрабатывать, как он будет выглядеть, и поэтому там также вы будете получать IP только после получения одобрения от кого-то из модераторов, которые будут, наверное, на сайте. Следующий вопрос от него же, да, who I am. какие планы на э, я не знаю, реально, вот сразу же просто бывает, извиняюсь, я просто так скажу, а почему вы спрашиваете, какие планы жить? мы же сами не знаем, что будет завтра, например, даже. Может завтра сейчас получит вообще конец света будет, кто знает Поэтому также у меня нет пока что прям такой цели, да, какой-нибудь, прям супер-супер цели, да Но все равно мы же, если бы знали, что будет завтра, да, например, что будет послезавтра уже Вот тогда окей, тогда бы я еще мог цели прям полностью создать Так я иду просто, можно сказать, по, да, по какой-то ситуации, если какая-то есть ситуация, то я иду тупо Ней. Восьмой вопрос от него же. Это, как я понимаю, еще два вопроса от него же будут, сразу же, да, говорим. Какие планы на канал? Ну, планы на канал это добиться наконец, первую тысячу подписчиков. Ребята, если вы вдруг еще не подписаны да, на мой канал, то нажмите эту кнопочку, пожалуйста. Просто я, самое основное, что я хочу, это добыть сейчас тысячу подписчиков, и уже прям, там будет и конкурс, уже там, ну много чего будет, ребят, я сразу же вам скажу, вы просто так, просто так, тысячу не получите, ну, вы также, вас от также от вас будет. Там, сразу же говорю, там не просто так, знаете, вот будет э, лицензии какие-то три дешевых супер разыгрываться. Не. Ну, конечно, там будут лицензии разыгрываться, но тоже будут некоторые... Э, сколько там мест дешевых, сколько-то мест будет какие-то такие с почтой, что ли, помню. Ну, и не официально, конечно. Ну, может, просто мы возьмем на какой-нибудь сайте. Просто мне лень, реально. Просто покупать за 2000, хотя бы 2-3 лицензии, это очень много, извиняюсь. Ну и вот. И будет там два интересных приза, но я не буду пока что о них говорить вообще нигде. Может быть это я скажу уже когда будет 900 подписчиков у нас, да, когда я уже анонсирую этот конкурс И на 1000 подписчиков у нас полностью будут уже результаты этого конкурса э, Следующий вопрос, девятый, уже также от него э, Создашь сервер, как в обычном Майнкрафте? Типа как? Выживание, анархия, мини-игры э, Кстати, если что, я тебе с радостью помогу Значит, создать сервер, как в обычном Майнкрафте, я мог бы но есть несколько проблем, по которым мы бы не могли, как говорится, я не могу его создать Не все знают, я сразу же скажу, не все знают Но раньше у меня уже был сервер, он назывался KidCraft Он просто был выживательский По плану у нас было дальше, как к концу какого-то года, что ли, добавить туда мини-игры Потом еще открыть несколько серверов к нему и уже, типа, делать проект, да? Но, в чем прикол сервера? Значит, ты должен за ним следить Э, модерация, тогда так, также должна Будет следить, я сразу говорю, если Даже такое было бы, да, и модерацию У меня была бы, я бы не заставлял прям э, Супер сидеть, тупо целые дни Сидеть и играть на сервере Это не в моих целях, потому что Я знаю, что у людей есть какие-то дела И что не могут они сидеть целый сутки, ну просто бы я сказал, хотя бы раза Три в день, заходите, просто проверяйте Хотя бы, хоть на час, хоть на полчасика Просто смотрите и проверяйте Во-вторых, надо было закупать рекламу Рекламу надо было да закупить, поэтому, но это также типа говорится не просто, да. Э, Зашел в любой паблик, и вот я хочу рекламу. Надо было сидеть также у разных пабликов, закупать, смотреть. У больших лучше. У которых 500, Ну, надо было смотреть цены также. Да. Но самое главное, что это надо было реклама. У тебя должна была быть уже команда заготовлена. Ты должен был собрать у всех команду, у которых знают хотя бы что-то по плагинам, Может, типа не так, просто с интернета, знаете? Есть люди, которые просто берут э, рандомную сборку с интернета, а уже понимаете, что там делают какие-то делают хорошие умники эту сборку и просто. Получается так, что они туда какую-то хрень сшивают, да, эту сборку. И там у вас может быть сейчас вообще одну команду вести тем игрокам выдаст опко. Вы же это понимаете, надеюсь некоторые. И поэтому надо было также заказать бы сборку, ну, сборку тоже. Ребят, я вот не знаю, вот даже если бы пришло, то пришлось бы, наверное, с нуля полностью сборку создавать полностью. Типа сидеть самому, все сидеть на страе. Потому что. объясняю почему? Опять повторюсь, что э, умники, которые создают сборки, вы что думаете, они где-то оставляют какую-то пасхалку. Где-то любую ссылку на свой ВК даже оставят. Просто, да? Просто на какой-то табличке, даже какой-то, и все. И вы же понимаете, что если кто-то это спалит, напишет ему, он может просто сказать, э, как же взломать эту сборку. Поэтому пришлось бы создавать, во-первых, сборку с нуля, искать свою команду, им всем платить. Они, как некоторые делают, что, типа, играть, э, играть, а я вам ничего не буду, а да, все деньги себе. Им бы пришлось бы платить. Вот э, Поэтому, не знаю, может быть, создам, но это уже не в этом году. Вот конец первой части. На 15 лайков выпускаю сразу же вторую часть. Там 10 минут, но все равно есть интересные вопросы. Всем удачи, всем пока. Feels tough.